Я думаю все помнят Ford Explorer из одного из прошлых видео и сегодня для начала я хочу вам показать что с ним стало в итоге после наших ремонтных работ. Здравствуйте мои хорошие, давно уже не было видосов по автомобилям, да и по игровой теме вообще в принципе не было видосов, очень много работы, так как сейчас собственно сегодня я как раз расскажу почему очень редко выходит видео. И покажу вам, почему у нас все так печально сейчас на канале. Это в первую очередь из-за того, что очень много работы. Помимо основной работы, сейчас у меня именно прибавилась работа по гаражу. У нас получилось так, что мы сейчас сняли гаражи и работаем там именно уже как автомастерская. Причем по большому счету именно по кузовне. Благодаря именно этому пришлось приостановить работы и по москвичу, так как для него нужны деньги, для него нужны определенные инструменты, материалы, которых у меня сейчас нету, И для этого именно мы сейчас и начали именно работу в мастерской. Ну и заодно поднабраться опыту по немножко поучиться именно работе с автомобилями, так как хоть я имею автомобильное образование, я автомобилями не занимался более 10 лет или даже больше. Не могу сказать точно, но очень долго. Поэтому сейчас, собственно, будет видео именно посвящено тому, чем мы занимаемся в автомастерской, а не москвичу. И в принципе, как раз опишем всю ситуацию того в каком сейчас состоянии находятся мои дела и почему у нас именно так редко выходит видео. Так что обязательно смотрите, подписывайтесь и оставайтесь с нами на канале. Надеюсь, что в скором времени хоть как-то мы все это дело урегулируем и будут выходить регулярно видосы или по играм, или по, собственно, автомобильной теме. Вон, вот, вот домкрат, вот, надо засунуть вам под ту железку. Вот, вот, вот там вот железка. Вот, видишь, вон железка. Вот, вот железка, ага. вот. Вот под нее нужно засунуть домкрат. Я сейчас говорю, подыму крыло? Ну, закрыло ее. Да засунем. Нет, нет. Вот, вот так вот его нужно. Туда, вот, на железку. Что, по... Если... а да, чтобы вот в эту вот фигню попало. А -а -а. Поняла? <существующие> проектов постройки нам еще привозят на ремонт различные машинки. Вот, например, Peugeot 806. У него нужно капиталить мотор. Сейчас, собственно, мы его будем разбирать. Интереснейший агрегат Peugeot 806. Огромное количество трубок, мотор стоит наклоном туда вовнутрь салон значит у нас идет раз радик два радик три радик трубка трубка вон там еще внизу трубка трубка еще какая-то куча трубок вообще просто огромное количество и это все нужно разбирать потому что я умный сняли мы значит впуск а там вон внутри прям вон бензин прям вон он Бултыхается, целый море озера там. С ума сойти вообще. Недолго, думаю, загрузившись, загрузившись большим количеством работы, мы решили продать этого красавца. Чисто подешевке. Счастливый водитель, счастливый владелец нового автомобиля сидит в нем. Прощай, Хендай, Тусан. Наверное, мы тебя больше не увидим, но это не точно. Поняли, что мы помимо всякого маньячения в различных странных проектов, занимаемся обычными собственно, делами, типа капитали моторы делаем кузовню и все остальное. Вот, собственно, 806 Peugeot к нам пригнали, мы сняли, скинули мотор, это было то еще искусство, и теперь смотрим, что снимать. А тут все печально, в цилиндрах задиры, уже почти что ржавчина. ГБЦ вся вообще в хлам тут была явно встреча нафиг, поршня с клапаном и собственно турбина также заклинившая. Идец, нахуй, в общем пришлось мне все-таки немножко подсобрать, не заваривая ничего здесь парами, закинуть все, что я могу закинуть в машину, тут карабас лежит, коса и все остальное, так как переезжаем в другой гараж, где уже можно будет делать. Одного гаража мало, а работы много, поэтому придется нам немножко сделать переезд. Ну вот, собственно, мы и переехали. Наконец-то в новый гаражик. Все дела. Тут сразу. Раз, два и три ворота. Все наш После переезда, конечно же, мы не можем сразу приступить к работе над москвичом, так как нам нужно оплачивать аренду, все остальное, все вот это все дела. Поэтому мы берем кстати, собственно, в ремонт. И вот нас стоит Дастер, уже разобранный, капот, пороги делать. Задние арки, и с другой стороны, также пороги задние арки. Все нужно будет красить, чистить, от ржи, вот от этой всей хуйни делать. Наш подобный уже разодранный, именно там, я была ржавчины различные сколы, подготовлены к тому, чтобы его грунтовать, зачищать дальше и, собственно, обрабатывать. Будет перегнан за шпаклевым, где нужно, и закрашен как новенький тот самый Дастер, который мы брали на ремонт, все пороги, все по-хорошему прокрашено, также задние арки сделаны, и с той стороны, собственно, тоже сделано все точно так же. Пока что занимаемся именно этой деятельностью, так как нам пока что нужно немножечко поднакопить, подзаработать и каким-то образом, собственно, оплачивать аренду гаражей вот собственно видео наше и закончено мой небольшой видеоотчет за всю проделанную работу, которая э, была в нашем гараже, была проделана на канале, сейчас я потихонечку также возвращаюсь к играм, но очень-очень мало В них играю, так как, ну просто тупо Как я уже говорил, нету времени Чтобы делать именно все сразу За все схватишься, как говорится За двумя зайцами погонишься Ни одного не поймаешь Вот я, собственно, в такой сейчас ситуации нахожу Что ни одного зайца я поймать не могу А гоняюсь я сразу за всеми вот. Надеюсь, вам это видео понравилось и вы поставите лайк и напишите, с чем оно вам понравилось и обязательно пишите, чем оно вам не понравилось и стоит ли продолжать нам дальше всю эту тему. Я в любом случае закончу проект с бисквичом. У меня, конечно, дикое, огромное количество фантазий и идей по поводу дальнейшей работы именно в автомобильной теме, но, к сожалению, не все у меня и выходит гладко и так, как я хочу, так как еще до сих пор нету достаточного количества опыта а, в этой сфере. Но я надеюсь, я поднаберусь опыта и поднаберусь, скажем, даже смелости немного для, каких для воплощения некоторых идей. Вот. И буду уже дальше двигаться, может быть, в этом направлении. Не может быть, а буду двигаться в этом направлении. Но я об играх не забуду. В любом случае, еще раз всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего хорошего вам, ребят. Пока.